Прошу вас подумать над таким вопросом. Можно ли разработать оптимальную, идеальную программу Таира в каком-то подразделении, на предприятии? И как расширение этого вопроса, нужен ли вообще человек для того, чтобы сделать такую оптимальную программу? Разумеется, у нас есть собственное мнение на этот счет. Ну вот на проектах мы взаимодействуем с собственными разработчиками заказчика, помогаем им найти общий язык между разработчиками и, собственно, функциональными заказчиками. Чтобы ответить на этот вопрос, ну этот вопрос стал перед нами ранее, нам показалось, что предприятия, которые уже годами используют, опять-таки, там системы управления ТАИР, накапливают массу данных, и нам кажется, что они недостаточно полно их используют, накопленные не данные. Соответственно, родилась идея, и мы реализовали ее в виде программного продукта, который сейчас носит рабочее название «Цифровой механик». Вокруг продукта и в продукте мы делаем что? строим модель цеха, либо системы предприятия. У нас есть любимый демонстрационный пример. Это бассейн, в котором все когда-нибудь были или ходят регулярно, да, чтобы управлять свое здоровье. Представляют, что это такое. Соответственно, мы описываем системы и функции этого бассейна, формируем модель добавленной ценности, расставляем оборудование на функциональные места, сами единицы оборудования разузловываем на компоненты, описываем, какие стратегии применимы к этим узлам. И получаем данные из внешней ям системы, это статистика отказов и данные реальные ям и ERP системы, это какие потери мы несем в случае отказа оборудования, ну, все виды потерь. Да. Далее оцениваем, получаем точнее стоимость ремонтов, стоимость восстановления компонентов прямых, получаем информацию о сроках заказа материалов для выполнения работ. Если каких-то данных не хватает, то получаем из внешней системы, собственной МДМ-системы. Об этом я тоже пару слов скажу Дальше определяем критерии оптимизации, какую программу мы считаем оптимальной. И на основании имеющейся статистики, либо справочной информации, ну, справочного МТБФ, получаем программу обслуживания. То есть, когда, какие воздействия необходимо выполнить для нашего где оптимально хранить узлы и комплектующие для нашего оборудования и какой бюджет там требуется для обслуживания. Это выполняется с учетом рисков отказа оборудования. Сейчас в настоящий момент есть несколько компаний, так скажем, бета-тестеров, у которых выполняются проекты формирования там, программы сравнения с реальными данными. Результаты довольно интересные. Какой еще продукт? Для того, чтобы работали современные продукты, для того, чтобы работал там наш цифровой механик, для того, чтобы обслуживать оборудование, требуется масса информации иметь, качественно описывать оборудование, нормативы на обслуживание и так далее. С этим всегда проблемы, опять-таки об этом расскажет мой коллег Артем. Мы создали собственную базу хранения нормативов оборудования и хранения информации о надежности оборудования. То есть в базе в МДМ-системе лежит классифицированные модели оборудования, к моделям привязаны характеристики этого оборудования, информация, необходимая для планирования, для формирования ППР. Лежат типовые технологические карты работ, потребность в ТМЦ и лежит статистика отказов для того, чтобы формировать, чтобы были готовые виды отказов для анализа надежности В системе там хранятся десятки и сотни тысяч моделей. Ну и систему в ближайшее время хотим сделать доступной для обмена и для доступа внешних контрагентов. ну Внутри это сделано на... пошли по простому пути. Взяли готовую систему 1С МДМ, доработали ее под наши задачи и в таком виде используем. Привет! Я мультяшный робот «Простоев нет». Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования Таир. Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM». Простой – это потеря времени. В рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям. Вы наверняка задавались вопросом, а как наиболее эффективно избежать простоев? Наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем, связанных с ТАИ. Освоив курс, вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства. Курс подойдет инженерам ППР и специалистам по надежности, техническим директорам, директорам производственных систем и их заместителям, руководителям служб эксплуатации и ремонта. Участникам проектных команд, развивающих систему управления ТАИР, менеджером по автоматизации и управлению ТАИР, специалистом по разработке и аудиту бизнес-процессов управления ТАИР. Программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения.